Привет, народ! С вами Антон. Велосипед – древний вид транспорта, который давно всем известен и все время пользуется спросом. Кажется, что им уже никого и никак не удивишь. Но поверьте мне о том, что будет сегодня, вы даже и представить себе не могли. Эти велосипеды будто не с нашей планеты, поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Не забывайте, у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей. Ну а теперь я буду начинать. Как вы представляете себе трехколесный велик? «Ну, наверное, он такой весь детский, да? Взрослые на него не поместятся, они быстро не катаются, выглядит не очень и все такое. Признаться честно, некоторое время назад я думал точно так же, пока мне на глаза не попался вот этот красавчик». Это трехколесный велик с ярко-зеленым ядовитым цветом. У него стильная сидушка, свой номер сзади, довольно много места для взрослого, кайфовая необычная низкая посадка, а также довольно прочный механизм, который вряд ли просто так сломается. Более того, хоть велик и низкий, ездить по тем же ямкам или горкам на нем довольно приятно. В общем, топовая модель.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 «Вы когда-нибудь хотели ездить где-нибудь в необычном месте?» «Нет-нет, я не про дороги с красивыми пейзажами или какие-то глухие леса. Я имею в виду что-то совсем другое. Быть может, по... жидкой дороге?» «Ладно, не могу уже тянуть, я хочу показать вам велик, который передвигается по воде». Для этого чувак заменил его колеса на надувные и слегка поменял принцип работы велосипеда, хоть для него суть осталась той же – крутить педали, как обычно. На деле все смотрится очень эффектно и здорово. Сразу хочется тоже оказаться на море, где-нибудь на пляже, поуправлять этим великом, а после искупаться в водичке. Ммм, красота! Думаю, каждый из моих зрителей когда-то в детстве или даже недавно играл в GTA. Ну да, в эту легендарную игру, о которой все слышали.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Серега Ельшин. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!